Так как же установить TikTok на android tv для начала открываем а пока у меня вот сайт у меня уже скачанный файл а на сегодняшний день 20 какой 27 27 июля и он уже был сейчас я вам скажу с какого числа так еще на, на шаг назад Вчерашним обновление было 26 тик ток android tv 1.2.0 перед этим было 2 12 июля так файл скачали теперь нам нужно запустить приложение с помощью которого мы передаем файлы по одной локальной сети на, на android tv на android tv такое же приложение установлено сейчас я его найду секунду вот оно. send файл TV. tv запускаем его сейчас посмотрим на android он запущен ну, он не запущен но тем не менее мы его запустим так теперь нажимаем send, то есть сообщение и открываем папку Download, куда скачиваются наши файлы. Download. И здесь мы ищем файл 27 мая. Да, к сожалению, здесь огромное количество всякого дерьма. Ну ладно, найдем сейчас. Опа. Странно. TikTok 1.2.0 Три минуты назад. Мы его выделяем долгим удержанием. Нажимаем галочку вверху. Ждем, когда появятся в нашей сети приборы, на которые можно передать. Не пойму, почему пока нету. Сеть-то точно одна. Проверяйте сеть. Ну, конечно, сеть другая. Вот в какой сети мы должны находиться. 2 5G. Выходим назад. И, пожалуйста, появились... Оп! М -м да, он, к сожалению, скинул. Еще раз выделяем долгим удержанием. Нажимаем галочку вверху. И появилась Windows 10, да? На Windows 10 тоже мы установили такое же приложение. И MiBox 4S. Это Android TV. Больше других у нас нет. И строка прогресса прям идет mm -hmm. по... Да, сен-файл.tf. Трансфер. Виж 4S complete. complete. Все, файл передан. После этого... Мы нажимаем ОК. Он спрашивает Open, Stop и Remote From List. Мы говорим Open. Открыть. Он спрашивает, неизвестное приложение нужно установить. У нас неизвестные источники, естественно, устанавливать. Разрешение дано. Если у вас не разрешение не дано, то он попросит разрешение. Обязательно дайте разрешение. Файл начинает устанавливаться. Единственное, я не знаю, да, готово. Мы нажимаем готово. Все, мы можем выйти назад. А для того, чтобы у вас файл на Android TV появился в... ну не файл, а ярлык. Мы нажимаем все приложения. Спускаемся вниз и мы видим здесь, пожалуйста, TikTok. Можете нажать его. Тикток откроется. Да. пучок, который ни не но мне интересен. Мы заходим в свои фолловеры. Ну, те, на кого мы подписаны. Сергей Молоземов. Китайцы. Сушисты. Дени <связь> <и в> <связь> Так, ну и естественно надо а теперь ничего? переходить да? на а видео не с этого. Ой, как Шу давно пах. мы не смотрели ТикТок. Ну и сейчас вот я посмотрю какие изменения, наверное, запишу уже с этого с камеры сам телевизор пока все вот такой тикток мы можем посмотреть профиль можем посмотреть чтобы не забанил кто на видео можем двигать вправо джойском всем привет Итак, как же всем привет. Можем двигаться всем влево. И... Вот, кстати, ТикТок видео, да? Спасибо. Это давным-давно было. Вот так вот дольше радовалась, когда я TikTok поставили. Алиса. Да, а вы знали, что на Вот, кстати, ТикТокер крутой. Подписывайтесь на него. У него классный тикток. Яндексмен. Ссылочка будет в описании. Ну и вот такая вот. Можете... Так. А, да. Можете дом нажать. Можете в свои подписки зайти. Можете зайти в профиль этого. Можете лайкнуть, может нажать комментарии. Но комментарии, к сожалению, мы можем что делать? Нажать, если ничего не происходит. Долгое удержание, тоже ничего не происходит. Просто переходить, читать можно. Вот таким образом. Ну, в профиль я сказал, уже заходить можно. Так, лайкнуть тоже показал. Может, часто встречаемые хэштеги. Они подтягиваются сами. То есть можете подписаться на эти хэштеги, будете смотреть. Тут камеди. Такой, такой. Ну, короче, животные. Все, что хотите. Популярные креаторы. Топ видео сорок четыре тысячи уже топ, что ли? Пять миллионов. Ну давайте посмотрим пять миллионов. Один из любимых звуков тиктока. Единственное, что я заметил, иногда может быть такое, что видео не до конца. Вот прям смотришь, знаешь это видео, и оно буквально там секунду-две останавливается. Раз и следующее идет. Я уж не знаю почему. Может быть, кстати, в этой версии изменили и сделали нормально. Можно посмотреть. Ну, надо, чтобы было известное видео. Ну, короче, ТикТок смотрите, пробуйте. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. На этом всем пока. Не забывайте подписываться на ТикТок. А то у нас в ТикТоке всего 24 подписчика.